Изгиб гитары желтый, ты обнимаешь нежно. Струна осколка меха пронзит тугую лысь. Качнется купол неба большой и звездо-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались! Вернется купол неба Большой и звезды снежных Как здорово, что все мы здесь Сегодня собрались Как блеск от заката Костер меж сосен пляшет Ты что грустишь, бродяга? А ну-ка улыбнись И кто?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 как здорово, что все мы здесь Сегодня собрались Мечтами их и песнями мы каждый вдох наполнен Как здорово, что все мы здесь Сегодня собрались Эха пронзит тугую лысь. Кочнется купол неба, большой и звездо-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Кочнется купол неба. Большой и звёзда снежный, Как здорово, что все мы здесь Сегодня собрались